А сейчас я вам э, прочитаю то, что я носила, стихи о том, что я носила в этом сезоне Fall Winter 2021 и э, для исполнения этого номера я обучилась виртуозно, вот реально, не то, что с бубном было, виртуозной игре на сумке. Сереж, состроимся. Катька мужа отправила в лес Катька мужа отправила в лес С ржавой двустволкой перевес. Оу, oh, ес! Yes. Катька сказала, мужайся отец По лесу бродит жирный писец Если придешь без писца, то тебе писец Новая шуба из Чебурашка И не случится семейный скандал Ведь ни один Чебурашка Ведь ни один Чебурашка Ведь ни один Чебурашка не пострадал